Привет, меня зовут Анастасия, это видео специально для проекта Вайм из офиса о сайте Ворку. Напоминаю, что Ворку – это первый официальный интернет-работодатель в России и Украине, и здесь вы можете освоить несколько специальностей. Сегодня мы поговорим про специальность менеджер по продаже товара для детей. Я захожу на сайт Ворку, для этого вы можете использовать ссылку под этим видео. Попадаю в личный кабинет и в графе «Моя профессия» выбираю у меня уже выбраны товары Озон. Таким образом, я осваиваю профессию менеджер, менеджер по продаже товаров для детей. Работать мы будем с магазином Озон. Это интернет-мегамаркет, в котором вы можете продавать более 100 тысяч товаров. Собственно, вы занимаетесь только продажами, а доставка, логистика, бухгалтерия, складирование – это все остается на интернет-магазине Озон. Как начать работать? Я прошла первый вводный курс, мне это заняло примерно 25-30 минут, где мне рассказали все основные действия по тому, как начать работать, как искать клиентов, и тут же мне стал доступен каталог. В разделе Мой офис я могу посмотреть каталог. Популярные товары, выгодные покупки и так далее. Преимущества. Как вашей работы менеджером по продаже детских товаров, так и те преимущества, которые вы даете своим клиентам. Во-первых, это очень большой выбор товаров. Во-вторых, скидки и акции, которые проводит магазин Озон. И вы об этих скидках и акциях будете узнавать первым. В-третьих, быстрая доставка в любой регион России. У Озон действительно очень широкая сеть, и его можно заказывать практически даже из самых маленьких городов. И четвертое – это возможность вернуть товар, если он вам или вашему клиенту не подошел. Схема работы такая. Вы проходите обучение, получаете доступ к каталогу, находите клиентов, консультируете, выявляете потребности – предлагаете им оформить заказ, оформируете этот заказ, подтверждаете заказ у клиента, оформляете доставку или самовывоз, и после того, как клиент оплатил свой заказ, вы получаете свою комиссию. В данном случае, работая менеджером по продаже детских товаров, вы можете либо просто экономить на покупке детских товаров для себя, для своего ребенка, либо вы можете зарабатывать на продажах. Найти клиентов в данном случае, наверное, проще всего, потому что если тот же тур и та же страховка нужны не всем, то детские товары нужны абсолютно всем, у кого есть дети, потому что вы будете продавать товары, начиная от подгузников, заканчивая велосипедами. Начните работать на Workle в профессии менеджера по продаже детских товаров Переходите для этого по ссылке под этим видео, пройдите обучение, получите доступ к каталогу, находите клиентов или покупайте просто для себя. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео. Пока-пока!